Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний наш обзор посвящен камере видеонаблюдения для помещения Safari Di4E. Вот такая вот яркая у них коробочка в фирменном стиле. В комплекте винты, саморезы для крепления камеры. Паспорт, инструкция и, собственно, сама камера. Камера предназначена для установки в помещении. Выполнена она в пластиковом корпусе. Пластик прочный. Но в общем все это качественно, надежно. Сразу что мы видим? Камера не герметичная, камера имеет отверстие для вентиляции. Камера оборудована ИК подсветкой. А по паспорту гарантирует 18 метров ИК-подсветочки значит, каким образом камеру можно установить на стену, на потолок ну и собственно даже вертикально таким вот образом можно поставить а установив на стену вы просто регулируете, вращаете саму камеру ее можно настроить так, как вам удобно кабель у камеры достаточной длины для того, чтобы спрятать все провода убрать в коробке сейчас посмотрим, как камера собственно разбирается камера имеет монтажную площадку для скрытого монтажа монтажную площадку закрепляете, устанавливаете потом далее крепится на нее уже камера вот собственно камера, шарик пол оборота и вот у нас собственно камера сама раскрывается. Мы видим там модуль, далее фильтр инфракрасный, модуль инфракрасной подсветки и объектив. Вот собственно как устроены. Ну и обратная сборка. Все, камера собрана. Как производится подключение камеры. Так, я забыл рассказать про качество изображения. Камера имеет разрешение 600 телевизионных линий, аналоговая. То есть в помещении достаточно хорошо будет видно на дистанцию 8 метров. На дистанцию 4 метра будет опознавание лиц э, и мелких деталей. Ну и максимальная дистанция контроля 12 метров. Далее ну, не, не рекомендуем устанавливать как камера подключается, собственно, на готовый провод. Таким образом производится подключение к видеорегистратору и подаем питание. Собственно, вот на этом у нас подключение камеры уже закончено. Спасибо за внимание. До скорых встреч!